Нет, у меня воронебойный, гора. Короче, вертуху брошу, да и все. А вдруг там на есто... Что? Вертуху бросил тупо и вообще в угол улетела на 700 лт. ее больше нет. Боже мой, что бы я делал без этой игры. Сейчас Хэви замрет! Лови! Куда поехал? Поехал. На! Две тысячи! Все стрим не даром! Серёжка у него 2000 минус просто! Thank you God! Thank you America! Подожди, а oh. что с Ягой Е100 случилось? А вот, Ягей Е100 он... всего на 700 не сделал У нее все в порядке. Просто... После, дв... тво... после твоих 2000, мои 700... Ооо! О oh, боже, это ужасно! Это так отвратительно! Я бы в эту игру oh. не стал играть после такого на Heavy. Как там с... Ну -ка, 100... Ну-ка, ну-ка, ББшка! Ах, он... Вошло в жопу! Вошло! Я две ББшки пустил, пацанок, боже, нет. Так, мы меня стреляем в гриля, отправляем снаряд, летит, летит, 1300. Просто ногой 5000, я три раза выстрелил за бой. То есть три ББшки? Две ББшки и фугас, ну ББшки было всего две. Это ужасно. Фу, заберите. жопу вошло. Не могу больше в ней играть. Я из аркадного, Паш. Из Аааа. Всё. Ну, смысленно... Так, да. пошло! Ну, ну, ну давай, 1700! В бортиночку на 900 ей вошло, никаких там mm -hmm. ваншотов не почувствовалось. Он, ой, ползётся... 500, Сереж! А! Подожди, тебя убили? Пельмень Лёня! Пельмень Лёня! Понизили, задержали. И ты такой, ну, что ж у меня все так плохо-то. Домой, домой приходишь, садишься на 261 и кидаешь седьмому на, на тысячу. Не, на тысячу кинул су Бобику 0,76. Ну ладно, пошла, родная! о -хо -хо, И моя о -хо -хо. следом. Три что-то знает, что-то он знает, там какой то ткань. Короче, я и... брошу прямо в кучку. Это твоя была, твоя, Сереж. Как же он танковал от камня. Дура ты дура. Дура дура. А вот так? А ну ты пошла. Пыньк ты сто. Это дом, это кто его там? Джамшуты. Там он бодрый рашер, на у нас 113, флоша. Прямое? Голдовым фугасом в гря на 300? Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Кейхлабу нашел. А вот на фулачку, брат. кран там. Скран, на 700 ушел. Пошел. Дальше я пихнул. Ловите, ловите мой. Куда? Меня вошла! Да что об тебя? Опять Рамзан Кадырс! сука, он преследует меня. Мать твою. У меня опять Рамзан наказал. Ты понимаешь, как он это делает, профессионал? Рамзан, что ты творишь? За тебя, колым давай. Ты понимаешь, он такой трассодрочер! Заходит на тест-сервер трансдротить. Боже мой. Все, его не победишь. Рамзан просто бог арты. Капец. Надеюсь, тебя грохнут. Ну, Сергей, нельзя... А, мне по мне долбит. Тыщ, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, Так, Есто, смотрим. Будь на тысячу. С подпал, вот! Да! Догори, догори! Раз, два, три, догорел! Санчес. Я <сих> его <сих> приметил еще вначале. Санчо! Ну не так и плохо. Пол, Полторы тысячи, все Блин, они Пах. заехали в слепую зону! Он стоит! Стой, стой, стой, стой! Стой, прошу тебя! Воу! Wow. А ты сюда снимал? Я вот хочу бас послать. А я, вошла моя. Прибыл задано! Хорошо! хорошо! Пятюнечку, пятюнечку... Ты должен как бы это сам. Вертульку. Как? Это на ходу было? Ну я встал, развернулся и сжахнул да не убил. А он, он нормально, глупыш нормально. опустел. Ты посмотри. Опущенный. Приехал Артулечку убивать его. Поставили лаха на место. Знай свое место возле параше. Сосапорт. Прием сап. Ой, он, он утопиться хочет. Мне дам утопиться, пацану. Спать своего его обязательно смерть. Ар Артёмушка, прикачу мал. <с с> палочка>, палочка. Это как сказка про палочку, выручалочку да? Угу. Он еще же не По-моему красиво. И там просто бом бом бом. Я долбанул на ходу летящего бата ББшкой с вертухи, брат. А почему а? ББшкой-то? Попал прям, ну я не знаю, может быть, гуслю снял. Но влетело. Это кеклол. Котук. Так, у бата Это сколько? Там, у там, него там, 700. Там. Я попал у него на 1000 на ходу ББшкой с а то Артойс видишь, да? Оп. 64. Да ну тебя... Я его тут давно жду, на самом деле. Я на него глаз положил... Шиколько а я не лад лад попаду есть. сейчас, смотри, я не попаду. А, нет, попал. Хорошо. Индопыщ! Ой. а Я хотел немножечко попасть, чтобы забить. ой ой Ловите, мил человек! Ой! Раз! Шесть, два, один! И вот мой полетел, смотри-ка! Просто! Как он светился! Успей, пошла, пошла, пошла, пошла! А кто это убил? Ну, Ой-ой-ой. просто. Всем борщай! Ай, ано! Всем в Желаю вам Я, конечно, удачи. Да я мистер Фраги сегодня! Давай, аж очки все таки! Давай, лови брат! Давай, Я попал, наконец Наконец-то! У него тупая пушка, кстати! На, короче! Разберешься сам! Вальдемарчик! Вальдемарчик! Выходит на вафели! Я еще не стрелял! Пошла моя! Ух, да тысячи ему! В処いい! В броню прям! Когда бы просто картошки на игра? О, О, на 600 На там. Попадой, не попадок, попаду, не, попаду, попаду, не попаду. На. А почему мы до сих пор на него не свелись? Ой! Ай, латентный рта, вот, блин сюда, сюда, давай. Я так сводился. В нашей команде голубок! Жалобу. Ну так ведь! Администрация! о судьбе. Смельчак управляется в ангар. Положу на него. Нормально, Хорошо. У него ник Ванька, да Ваньку-то в два У меня одна старятка. Растеребить его. Пойдем, Ваньку, трубаша. Конь-то, конь да ждем, Паш. Не надо, не надо. Ладно, Паш. Ныряй! Ныряй на него! Нет! А то его! Я зато воспользовался ситуацией, его грилем отвлек. Оп, сейчас разведу! Развел! А, нет! Кого ты развел? Нормально, Паш! Все ты тебя, родимый! Пили! Ну! Дура! Залезла туда и стоит до сих пор. Ой-ой-ой, а -а -а. как же я редко это встречаю в таночках! Дура! Да я с этим не полезу в жолу. Че-то, а вот тут надо, Паш. Когда, знаешь, ли, судьба заставит, полезешь не только в жопу. Прижмет, в жёлобе, давайте делать. еще... То давайте Давайте еще... Да втроем нормально... Короче, снаем. предлагаю по Сейчас Суперем друг другу друга в пушке. Крестим ствол. Крестим ствол и на раз, два, три... Три не нажимаем. Не нажимаем. Я скоро заряжусь, ребятушки. Уже по попадало надо накидать. Блин, что-то у меня тут в жолобе, не Алья. Да, да. Поймать. Поймать. Поймать. Это мой жолоб. Это ПВП. Давай, не пускай его в жолоб. Паша, а ну еще пускай. раз хочу попробовать, как это у тебя получилось? Что? Ребята, всем, кому понравилось видео, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой канал. А с вами был Стрелок, всем до скорого, всем пока.